мертвыми кружатся душами, как Чичиковы грады. Поэты, журналисты, барды, мы говорили, вы не слушали. Вы нас считали чуть не ботами, слюнтяями с большой дороги, но сами плохо вы работали, политики, народы, боги. А мы вовсю трубили строками, увещевали через слово. Да ты завалена пророками Отечества, бери любого. Мы говорили, ты не слушала, а мы смотрели вдаль, как в воду, а ты все строила и рушила. Культуру, нравственность, свободу, твое солдатское высочество, в строю моя штрафная рота. Забытый институт пророчества, бодрящий залп гронатомета, Звезду, что осветила Вифлеем, назвали мы по имени Местечко. Пурпурный ирод в страхе глух и нем, ждал переписи, сыщется овечка, Та из нелепых чайней, болтливых волхвов, за не, заночевавших тут валивых. А в Вифлееме толпы детворы, Нет места все с въезжающим подводом, Забиты постоялые дворы, Как будто весь народ отсюда родом. И горожане злятся, что есть сил, Какую глупость Ирод сотворил. Сейчас, сейчас. Пойдет другой отчет, разверзнется частицей эталонной звезда, И нас на вечность обречет молозевом Марии утоленный Царь иудейский, Бог по существу, Высоком, непротопленном хлеву. Пока он мал, и спит его отец, Солдаты жгут дома новорожденных, вскипая окровавленный Донец, Проходит через жабры щук придонных, И свет внося в подвалы и ворвы, Младенцы ищут робкие волхвы. Не взойдет звезда, не настанет ночь, Многогласна и холодна, У меня не сын на войне, не дочь, у меня на войне страна. Я ее вчера еще родила, Я намучилась с ней одна. Непутевая она у меня росла, А потом началась война. И моя страна, голова дурна, Безотцовщина, цирк на льду, Говорит война, говорит должна, Говорит все равно пойду. Я смотрю в небесную глубину, Я несу на себе родство, Помолись и ты за мою страну в это женское Рождество, чтобы она жила, чтобы она цела, чтобы цветом она цвела, чтобы себя продолжила в должный час, потому что звезда зажглась. День и ночь вчера с сиреной выли, а с утра в проулочке одном Девочку хорошую убили минометным вражеским огнем. Полыхали тачки вдоль проспекта, шел кровавый пар над мостовой. Выпустили грады два комплекта по хорошей девочке живой. Видимо, боялись, что такую не убьешь, не намотав круги. Сутки с лишним, город атакуя, убивали девочку у враги. Распахали рынок и высотку, мазали по скверам и садам. Стервенело сыпали в охотку, шли разрывы по ее следам, положили девочке на выю две ракеты гибельным крестом. Тот, кто умирает за Россию и воскреснет для нее потом, после реактивного сеанса, возле тела каменела мать, никаким титаном ренессанса это не под силу изваять. На детской дачке тети Дины Хранятся ворохи газет. Народ и партия едины Висит забытый трафарет. Сто лет в обед, седа, бездетно. Одна отрада этот скит. Ей жизнь продлили незаметно, Когда превышен был лимит. Она из ЭТРов скромных, Но словно тетчер держит стать. А перед сном в очках огромных Муж отражается опять. Он старше был, давно схоронен, на фото на стене висит. На фото он, советский воин, двадцатилетний инвалид. У Балабанова на трассе, в июльском первом же бою, когда весь фронт от взрывов тря трясся, он ногу потерял свою. Вот где-то здесь вздыхал он длинно, а вражек выбрав наугад, когда меня та тетя Дина... Брала у мамы напрокат такое, видимо, ранение, Что о потомстве речи нет, но бьет до ума помраченье во враге том духмянный цвет, и я, чужая им большая, за тете динину слезу, за эти свечки иванчая чая любую сволочь загрызу: Тепло и дверь на шпингалете резвятся блики над вдовой как неродившиеся дети той, предыдущей мировой, на выставке Гагена В золотом периоде было проще, и всего-то ласковой таитянки, взгляд сиреневый, пляски в роще, до ноги мальчики на тарзанке, а теперь сошла позолота с диска, пообтерлись края о людские ряхи, и царя, царапая панцири в силе диска отползают в стороны черепахи. А одна смеется блажно и люто, а другая плачет нечистой кровью, и еще одна Пожирает блюдо баклажанную мягкую плоть китовью, скуден красок слой, да выходит злато. Сжалась твердь в комок, а не имит веса, поменялось все. У родного брата и вода речная солоновата, и снарядом срезаны кроны леса. Не таи, таите своих секретов, как на плоском выстроить перспективу, как дремать под охранную амулетов, не чистя человечество в хвост и в гриву, восседать под пальмовым опахалом, обливаясь мякотью сочной манго, разговор вести с молодым нахалом золотого пляжа, глядящим манго, Стоитянки местные некрасивы, широколапы и плоскогруды. Никакой не может быть перспективы, если взгляд задумчив, а мысли грубы. Через месяц жизни в раю, наверное, он покажется Адам однообразие, убежишь к подсолнухемой и к таверне, к городской модистке своей в объятья, а куда бежать от декабрьской стужи, односпальной койки, когда поклялся, не искать отечеств себе снаружи, и не входишь в секту святого Ларса, оттолкну, что плавает от причала, и останусь здесь, где первее слово». Для спасенья надо начать сначала, с золотого века, с холста пустого. На неделе рождественской мерзлой, книгу памяти Бог стережет, и беде моей юной, но рослой разгуляться вовсю не дает, говорит, не твоя она, нечем потакать ей в часы Рождества. Грех уныния смерти предтеча, Гефсиманского сада трава, сыплет снег смукомолен небесных, перемолото горе мое, снег растает у дворников честных, посыпающих соль на жневье, Все склюет вранье, что съедобно, все светло, если жить не полжи. О, вида, ты отныне бездомна, Там за дверью теперь сторожи. Я много думала, когда иссякли страсти, в которых лишь затравка хороша. Нет, вся я не умру. Ну да, по большей части умру. Сомнений нет, останется душа. Где, где ты тут живешь, в скрипучем межреберье, в сплетенье солнечном, где спритаился страх? Моя душа, птенец и веры, и безверия, ликующий от спеси на пирах. Увязнув навсегда В младенческом безумье Училась ли летать На случай смены пут Когда бестелую тебя В бескрайнем зуме Бессрочно разместят И звук не проведут Не разлетаешься В моем тяжелом теле Отдельная Как музыка внутри Наушников Ты есть, ты есть на самом деле А кто тебя поет молчи, не говори. Нет, все же хорошо перенестись в уездный город, отстающий в ходе истории, сумевший обойтись без города уездного и вроде осилившей потерю. Там дома из прошлого, соцстроя, панорама, а чтоб приезжий не сошел с ума, торговый центр построили у храма. Он без покупок, ломкой обуян, На узенькой гостиничной постели тут Умер бы, но город строит план его спасенья. Сумерки поспели, вот едет он в троллейбусе чудном, Где тусклый свет и скрип двери артрозный. Так было в детстве, вздрагивает он, Впиваясь взглядом в град метаморфозный, В неспешный гул имперских площадей, С презренными в соседних измерениях Приземистыми клонами вождей, С интригой в приглушенных говорениях. С фасадами в классическом пано. Он вспоминает. Жизнь была когда-то такой вот. Он знал ее давно, любил ее. Она его утрата, она его извечная вина. Как женщина, что вычеркнута напрочь. Она же, черт, была ему верна. Наверх тянула, оставляла на ночь. Та жизнь, она была ему сладка. Поскольку воздух не горчил базаром, она не торговала им сладка, она сама его любила даром. Он вспомнил боль, в ней были рай и ад. Больной очнулся, крикнул медицинский хор ангелов. В окно вплывал плакат, в ДК поет Валерий Абадзинский. Не говори, радость моя, что жизнь бесконечна, Даже если учесть, что чистота продляет, Сумеречно, увечно и быстротечно, Но возвращается и петляет. Ты или пять раз на дню не страшишься смерти, Ты или нет-нет, да и завистью брызнешь в юных, а Они всего лишь позже на этой верфи, В этих джунглях, в этих полях и дюнах. Вот они сядут рядышком и всего лишь станут вод купить, дребезжать о власти с легким чувством сиротства, ты его помнишь, словно оторванные от материковой части, ростом вышли, да памятью дурковаты, радость моя. И они переняли, знаешь же, ген тоски по империи, Что когда-то была в этих местах, но говорят и дальше. Эти дети ее не застали, но и их куражит от чего-то огромного, Что дышит в спину, но уже нематериально Не скинешь в гаджет, не пошлешь в корзину. Вырастим и другую, с высоким смыслом, по вековым методам. Мы когда-то были империей, кто-то пискнет и представит себя народом. Жизнь и смерть вели разборки семь часов в холодной маме. Прописали мне распорки, пришпандорили ремнями. У меня порез на коже, сводит руки, ноги тоже, криво шея, кровь из глаза. Бедра выбиты из таза, как пытали нас в роддоме, и не снилось гвантанами. Кисарили маму в коме, все меня искали в маме, и как кролика из шляпы доставали за лодыжки, в общем, многие мне сатрапы превратили в две ковришки». Ее в распорках отлежала, Супинаторы сносила, Косолапила, стонала, Приволакивала, ныла. Бабка дергала рутинно за руку. Тяни, мысочек, Как уланова Галина. Ну, пройдем еще чуточек. Я ходила, выводила, Кренделя, калачики. Я уланова любила. Я тянула пальчики. В стране Эдем Точнее в стране адам, разбито все по числам и по родам, разлито все по чашам и по ковшам, и души тут беседуют по душам. В стране идем, точнее в стране адам, никто уже не шастает по садам, кафе на улице, осени вечный джаз обходит древо познания средний класс. В стране Эдем, точнее, в стране Адам, Таскают падших ангелов по судам. И знает точно, каждый запретный плод Таможня на выходе все у всех отберет. В стране Эдем, точнее, в, в стране Адам, Тебя еще помнит парочка старых дам, Которые знают, что здесь-то и есть лепота, Поскольку уже заглядывали за врата то ли пажик косит за городом, то ли взрыли снарядами лук, дышит кровью, травою и порохом рифмы верных друзей и подруг, не плеядали звезд над Россию, с первым горным внезапно зажглась, Ну не будь же Россия разинью, ты почти что оглохла без нас, они а под подсальные шуточки, под песни блатных ты ждала нас, Россия, мы туточки, слушай новых пророков своих. Мы давно здесь живем, дожидаемся, и обратно к тебе, возвратясь, возрождаем тебя, возрождаемся. И с тобою выходим на связь, пустопрехи бегут, отменяются, слово Родины им, словно яд. А пророки пускай не стесняются, и с тобой по душам. Говорят...